Привет, мои дорогие! С вами снова Юрий Пузыревский и в этом видео мы поговорим о книгах по саморазвитию. Очень частый вопрос, который я встречаю, а посоветуй, пожалуйста, Юра, что почитать? Я сделал свою подборку из пяти книг, которые я считаю, ну, просто необходимо прочитать каждому человеку, который желает развиваться как личность, который хочет получать от этой жизни максимум. Итак, первая книга, мои дорогие, это книга всех книг 7 навыков» высокоэффективных людей, которую написал Стивен Кови. И на самом деле книга к эту книгу стоит прочитать каждому. И вот почему. Потому что он описывает достаточно такие простые вещи, которые следует в себе культивировать. Конечно же, эта книга непосредственно про эти семь навыков. В книге он описывает навыки. Но мне очень нравятся рецензии, которые здесь оставлены. Да? Сет Годин сказал, что в мире не так много бизнес-книг, бизнес которые необходимо прочесть каждому. Это одна из них. И на самом деле, если вы собираетесь получать от жизни максимум, если вы собираетесь получать от жизни всего что вы хотите конечно потребуется определенная самодисциплина и определенные навыки эту книгу прям ставлю 5 баллов должен прочесть реально каждый следующая книга которую я вам хочу посоветовать это книга точнее даже тут я советую не книгу а автора Дейл Карнеги хотя все могут сейчас начать в меня бросать помидорами и сказать что это старье которое уже никому не интересно но на самом деле Вообще, Дейл Корнеги, он провел очень большую работу, и я даже так скажу, он, по большому счету, научил многих людей общаться. У меня, например, эта книга, это сборник из, из его 1, 2, 3, 4, 5 книг. Вот эту книгу Дейла Корнеги я вообще вам рекомендую почитать, если вы хотите улучшать навыки коммуникации. Конечно, еще можете прийти на курсы NLP практик, но... Мы там тоже очень много времени уделяем эффективной коммуникации, но если просто вы хотите развивать навыки эффективного общения, Дейл Карнеги это то, что вам нужно. В частности, как располагать к себе людей. Напоминаю, что у меня здесь сборник. Ну, можно брать в таком варианте. Ну, в принципе, можно брать и маленькие книги. Все достойны моего уважения и я думаю, что вы тоже обязательно можете ее прочесть. Дальше, друзья. Напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, еще пока вы его не досмотрели до конца, ту книгу или те книги, которые действительно существенно повлияли на вашу жизнь. Будет очень интересно развить некое обсуждение на тему книг, которые влияют на жизнь людей. Дальше книга Виктора Франкла которая называется сказать жизни да психолог в концлагере очень интересная короткая маленькая достаточно простая книга как вы знаете что виктор франкл он был в концентрационном лагере и он как психолог он э, проводил очень много наблюдений и в своих книгах он опять же тут рекомендую скорее не книгу а рекомендую автора но ну, как скажу, есть книги у Франкла достаточно сложные, в плане того, что много терминологий, такие, скажем так, специфическая литература для психологов. А вот «Сказать жизни да» она как раз-таки написана простым языком, и он э, приводит очень много своих наблюдений, как он находился в концлагере, что ему помогало выживать. И на самом деле, вот книгу рекомендую, если на вас напала грустняшка, если вдруг вот вам взгрустнулось, Почитайте эту книгу, очень хорошо ставит мозги на место, очень хорошо э, помогает э, обрести некий ресурс для того, чтобы двигаться дальше. Ну и на самом деле очень-очень толковая с точки зрения психологии э, написанная книга. Вот прям рекомендую сказать "Жизни да, психолог в концлагере». Дальше, следующая книга – это «Психология влияния Роберта Чалдини». Да, Роберт Чалдини – это социальный психолог, который всю свою жизнь посвятил изучению поведения людей, изучению поведения людей в группах, отдельно от групп и так далее. Психология влияния. Чем будет вам полезна эта книга, если вы хотите влиять на кого-то, если вы хотите влиять в первую очередь на свою жизнь, если вы хотите влиять на окружающих вас людей, эту книгу обязательно рекомендую прям приобрести, потому что это та книга, которую стоит перечитывать хотя бы раз в 3-5 лет, потому что ну такая прям вот серьезная работа. Причем эта книга вам поможет вот в каких аспектах. Первое – это взаимодействие с другими людьми. Это безусловно, да, если вы хотите на кого-то оказывать какое-то влияние. Дальше. Если вы замечаете, что вами кто-то пользуется, прочитав эту книгу, вы просто распознаете многие манипуляции, многие вещи, которые… С которыми вы встречаетесь в повседневной жизни, и это поможет вам стать более такой сильной, осознанной личностью, и вы уже не будете вестись на всякого рода провокации. Но опять же, если вы занимаетесь каким-то продвижением, рекламой, маркетингом и так далее. Здесь очень много, маркетологи очень любят эту книгу, потому что здесь очень много интересных зацепок, за которые можно цеплять людей. Ну, эта книга, она на самом деле вот такая вот прям основоположная по. На, по влиянию. Здесь вот прям очень много кейсов, очень много примеров описано автором, которые вам действительно помогут э, стать более независимыми от чужого влияния. Следующая книга. Следующая книга, э, автобиография Арнольда Шварценеггера э, «Вспомнить все». Почему э, эта книга затесалась вот в эту подборку книг для саморазвития? Ну, на самом деле, если у вас есть уже какие, какое то конкретное видение если у вас есть уже какие то конкретные цели вы понимаете кем вы хотите быть через пять через 10 лет и так далее куда вы хотите развиваться я считаю что эта автобиография ну арнольд шварценеггер очень много чего добился сам и здесь можно прям брать как модель и читая эту книгу вы будете формировать у себя мышление такого человека, который будет достигать. Он очень много рассказывает здесь о своих, о подробностях своей жизни, в своей жизни и как он достигал многих своих высот ведь на самом деле многие из нас думают что арнольд шварценеггер вот он прославился за счет своих фильмов терминатор там и так далее и тому подобное но на самом деле он стал уже долларовым миллионером еще до того как он начал сниматься в кино и он зарабатывал свои первые большие деньги на недвижимости тоже интересный факт поэтому если вы хотите стать таким непобедимым терминатором очень рекомендую Терминатором в хорошем смысле слова, терминатор, вот метафора такая, что это человек, который просто идет и достигает того, что он хочет. Если у вас есть видение, прям вот очень рекомендую, очень интересно и вы найдете для себя очень много просто таких хороших лайфхаков, хороших фишек, которые помогали Арнольду, которые он опытным путем для себя нашел и вы будете соответственно тоже находить эти советы точнее советы вы будете находить сами Он здесь не дает никаких советов но точно как в нлп вы можете моделировать и брать какие то фишки на себе на заметку их использовать в достижении своих целей дорогие друзья большое спасибо за просмотр этого видео как я уже говорил напишите те книги которые вам помогли существенно изменить вашу жизнь и Напишите по поводу тех книг, которые я вам рассказал. Если вы их читали, хотелось бы, чтобы вы поделились своим мнением об этих книгах и какое влияние на вашу жизнь оно, они оказали. Напоминаю, что у нас идет конкурс комментариев. Нас уже вот-вот скоро станет тысяча подписчиков. И когда мы перейдем рубеж в тысячу подписчиков, я выберу одного или двух людей, которые постоянно, адекватно, с качественными вопросами комментируют наше видео и я выберу победителей и подарю билет на курс нлп практик. А когда мы доберемся перейдем рубеж в тысячу подписчиков, мы обязательно придумаем какой-нибудь еще полезный интересный конкурс большое спасибо за просмотр обязательно ставим лайк обязательно делимся видео со своими друзьями тем кому это было бы потенциально полезно и интересно если это видео было для вас полезным и вы находите что-то ценное здесь обязательно посмотрите другие видео которые есть на моем канале потому что на моем канале есть очень много видео с техниками саморазвития, с техниками нейролингвистического программирования, коучинга и тому подобное. Большое спасибо за просмотр. С вами был Юрий Пузыревский. Пока-пока.